приветом я к вам. С 11 октября у нас объявили в Татарстане вход торговой точки только с с результатом прививки. У меня ее нет. Как пенсионер выживает в этой ситуации? Каков мой завтрак? Чем же мы питаемся? Магазин уже не пускают, да? Вот сейчас я вам это покажу. Ну, как я сказала, вчера не пустили в магазин. У меня нет прививки, нет справки, по которой бы я могла зайти в магазин. Ну, сейчас э, все таки осень, что-то есть заготовленное. Чем завтракает пенсионер? Вот каша. У меня каша овсяная с овсянку Овсянка у меня. Овсянка, кусочек сливочного масла из тех запасов, которые у меня еще были, осталось. Вот у меня еще столько осталось в масленке. Так что еще можно прожить какое-то время. Да? Вот салатик сделала я из э, помидор. на э, Это обычные помидоры черри. Такие обычные помидоры черри. Поливаю я их маслом таким не рафинированным мне нравится Вот моя капелька буквально вот вот салатик видите как хорошо да все еще не кончилось кофе молотое я обычно завариваю его в маленьком термосе И утром я пью кофеек Вот я пью В основном у меня здесь на столе из сладости это мед, это варенье. Все идет в дело, заготовки сделаны, поэтому очень хорошо. Надо перейти в те времена, когда вообще ничего не было во времена социализма. Помните, когда были пустые полки? Обходили же как-то. Вот и сейчас будем обходиться. Так, и белок. Белок, куриная ножка. Это не куриная, даже ножка петуха. Чем не хороший завтрак у меня, да? Отличный завтрак. И овощи у меня имеются. И кашка. Ну, правда, хлеба нет. Хлеба, я думаю, какую-нибудь лепешечку испеку. Мука есть... Так что, наверное, не всех еще пенсионеров можно загнать в тупик. А на обед у меня сваренный бульон, у меня куры домашние. Вот, видите, бульончик. Это у меня мясо. А там еще кусочки есть мяса. Я сделаю бульон. Вернее, бульон уже сделан. Сварю лапшу. Домашняя лапша у меня будет на обед. Так что всем приятного аппетита. Видите, какая у кашка замечательная. Я думаю, что мы... мы должны жить, друзья мои. Мы должны жить. Приятного всем аппетита. Ну что, продолжаем. Что я буду готовить на обед? Вот, пожалуйста, посмотрите, домашняя лапша. Делала я ее сама. Куры у нас домашние были, свои, мясные яйца, яйца домашние. Так что лапша вкусная, очень вкусная, будем так говорить. И я сейчас ее запущу в бульончик. Угу. Петушок, мой петушок. Очень хорошее мясо, видите, какое желтенькое, смачное. От бройлерной курицы никогда такого бульона не будет. Так что вот видите, пенсионер выживет. Сейчас заправим туда лапшичку и будет очень вкусная, вкусная домашняя лапша. Угу. Посмотрите, ну какая смачная лапшичка. Приходить в гости. Я вас угощу. Куриным супчиком. Это домашняя лапша сделана собственноручная. И куры тоже домашние. Видите, какие бульон, какой желтый, красивый. Жду вас на обед, друзья мои. Присоединяйтесь ко мне. Друзья пенсионеры, ну как, выходили в магазины? Вы Были в наших, наших торговых центрах где-то так? У нас же поселение находится недалеко от города, можно поехать и что-то купить. Но в городе не пускают. Скажу вам не пускают, <с> без, без бумажки, что ты не укололся. Ну, я думаю, все это пройдет, это приходящее и Я понимаю, что нам надо жить тем людям, которые, вот как мы на пенсии. Ну хорошо, наверное, кто в деревне все-таки, да? У нас вот есть и картошка, и кабачки еще есть. и Тыквы, я вот любитель тыквы. Тыквы еще есть. Что у меня есть еще? Фурысы домашние, которых зарезали. Кладеньки лежат. М -м -м. Ну что еще? Свекла морковь, капуста. Мука как-то она вот была. Ну, если что-то муку, может быть. Можно будет купить, да? Ну а остальное, яйцо еще есть домашнее, еще есть, да, в одиночке лежит. Ну знаете, вот так вот я сейчас оставшись одна, без супруга, понимаю, что ну, все необходимое покушать, есть, хлеба я не очень много ем. Ну в принципе, даже может какую-то лепешку испечь, я он, с тыквой лепешечку делаю такую, ой, прям замечательно вкусно очень. Не знаю, насколько, насколько много и долго это продлится, мероприятие. Но я думаю, что пострадает наша торговля, особенно большие торговые центры пострадают. Хорошо, вот пенсионеру не надо там много одеться, там обуться, да, потому что уже вот все в основном есть. Я еще говорю, ни одной дыры, ни одной дыры. Все есть. И, я думаю, прорвемся, да, друзья мои? Сколько раз меняли цены, сколько раз менялась вот эта наша жизнь? Один год начинался с одной ценой, кончался другой ценой. Были миллионы, убирали, налили. Мы это прожили. Сейчас главное, Сейчас главное выжить. Так что. И вам всем желаю здоровья, побольше таких позитивных мыслей, радуйтесь красивой осени, потом наступит еще более лучшая зима. Друзья, мир вашему дому!